Все, что Сеул и Москва разделяют общую позицию о непризнании ядерного статуса Северной Кореи. Ким Джон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Шумина, как стало известно, имеет высокий пост, чтобы указал на необходимость обеспечить надежную защиту суверенитета и целостности Российской Федерации и ее союзников. Особое внимание обращаем на необходимость комплексного подхода и объединения всех органов государственной власти при решении задач в области обороны страны, заявил президент. Путин также отметил, что за последние годы в России завершено формирование целостность Продолжение следует...